И, ну, я был, конечно, приятно как бы удивлен тем, что он, по крайней мере, я, конечно, не совсем, со что он говорит, согласен, да, я э, вообще, в принципе, его, его такой стиль, когда он, он всегда пытается говорить в таком формате, что вот и царь как бы хороший, Тумсо тоже как бы хороший, а вот там есть какие-то люди плохие, то есть он применяет такие вот приемы такой дипломатии, наверное,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 Динамо, поэтому я как бы считаю, что это, наверное, это официально основная школа, в которой я учился. Вот, что касается русского языка, ну, я родился, вырос в Грозном, а те люди, которые, коренные грозненцы, они, у них никогда не было проблем с русским языком, потому что было очень много русских людей а, вокруг, и, ну, я, я не, никогда не встречал грозненца,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 Валейкума ассалям. Я думаю, это чушь. Салам, брат Кадыров говорил, что Ахмата убили им то и Мадаева. Это правда? И почему уничтожили Мадаева? Нет, это неправда, Кадыров. Кадыров прекрасно знает, кто убил его отца, и он знает, что это не Мадаева. Поверьте мне. Патриот Украины. Привет, Тумсо. Что думаешь про режим в Туркменистане и их диктаторе? Привет. Ну...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 Пусть Аллах воздаст тебе благом. Это Тумсок, аратист это Адам Шахидов, а Джамбулат Умаров, между прочим, всегда питается светом мудрости Рамзана. Да, я знаю, я в курсе. Салам алейкум, брат. Я очередной человек, который питается светом твоих эфиров, как и Джамбокс, который тоже, оказывается, питается светом мудрости Падишаха.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 Вообще, если кто не в курсе, был вопрос отмены рабовладельчества. Север был за отмену рабства, а юг был за, за то, чтобы рабы были. Они использовали афроамериканцев в качестве рабов. Это, кстати, было все не так давно, это было отменено в Америке. Президент юга, я не помню, как его звали, он предъявил такой вот аргумент, какой ты сейчас предъявил. Он сказал, наши рабы живут лучше,